Значит, закупили оборудование, построили свои помещения, сейчас уже выпустили. Не только выпустили, значит, партия уже три месяца работает завод. Мы уже получили первые дивиденды по первому сектору. Сейчас будут открываться новые сектора. Это, это оздоравливающие напитки, которые вы вместо Пепси будете пить наши напитки, оздоравливающие печень, почки, зрение, сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему и так далее. Потом будут открываться. Новые сектора – это курортное санаторное значит, лечение, уже как бы, запрограммированные места, где это будут, и люди ждут, не дождутся, когда откроются новые сектора по, по инвестициям.